Снова. всем привет с вами олег алабудин и мы переходим к изучению специального мануального массажа шейно-воротниковую зону сделали да и переходим к волосяной части головы это будет сет номер три значит вот потянули мягко так с вибрацией голову кошечка выпускает когти и мы ставим как раз на место крепления мышц к черепу да вот как раз получается точки у нас они а же акупунктурный Продавливаем их с вибрацией достаточно так жестко. До -ми Соль -ка", как на этом. Как... Да. Как на рояле играем. То есть не надо прям палец отставлять, да, далеко. Прямо здесь по очереди. Далее по центру прямо целимся туда поглубже. Там такая ямочка. БЗО. Большое заслуженное отверстие. Техника называется Орел. Выпускает коготь и выносит череп в поднебесную. Натянули прямо на себя, да? И протрясли. Можно любым пальцем, каким им удобнее, большим там, вот с натяжкой на себя. Тут есть бугор, затылочный бугор, да? Вот до него мы раз, два, три точки получаются, натягиваем вот так вот. Точки конфуция. Начинаем разминать вот эти места. Даже можно костяшками. Сначала пальчиками мягенько, Потом, кому можно уже, костяшками, кому-то это прям вот нравится, это прям жар это разминание, и стараюсь ответить движение вот туда вот я, от черепа туда увожу кровь, ближе к сердцу. Чтобы Пере... давление не поднимать, да? Да, чтобы давление не поднимать, да, да, ну вот убираем давление вниз. Всю волосяную часть, тем кто лысым, тем вообще хорошо. Даже нравятся вот эти вот приемы, просто расслабили, и э, можно посильнее. Делаем вот такой вот инструмент, да, и как бы, собираем грядку из кожи на черепе. Вот несколько грядок так делаем. Если волос нету, да, то можно вот такую вот волну пустить вниз. Ну, вот такую вот как по телу там делается, да. Тут просто не получится из-за вас, да? Ну, в принципе, можно вот так вот тоже, чтобы кровь туда спустить вниз. Основные мышцы находятся вот здесь, на черепе, и вот здесь, на висках. Еще дополнительные виски, достаточно жестко так проминаем. И вводим кровь и лимфу вот всю туда в подключичную зону. Здесь на голове действуем очень сильно, здесь сильно, а вот на боков легонечко. это вообще легонечко, легонечко, даже может тыльной частью руки, вот туда включитель поближе. Лимфатические сосуды, они идут вот так вот, за ухом, перед ухом, и вот поэтому все туда вот мы ну, вот даже с этой стороны, вот туда вот все мы сливаем, помогаем. Вот, взяли четырьмя пальцами, подражали, из с вибрацией вот туда вот увели Обратно идем, продолжаем прижимать точку акупунктурную за ухом, вот здесь. Только не вот в ямочке. В ямочке там лимфоузел. Чуть повыше, на кость. Давим на кость. Перпендикулярно в тело человека. Разминаем самоухо. ухо. Вот согрели его вот так. Вот так. С двух сторон. Ну, под двумя углами получается. Вот так вот да, и вот так вот. Сухо ухом можете делать все что угодно. Поломали его, скрутили там в шаурму, конвертиком. Загнули. Чебурек в хачапури превратили, как хотите, да? Пельмень. пельмень, да. Вот. И теперь у нас идут точки по уху. это повернем, чтобы было видно. Это перевернутый зародыш тела человека. И у него получается верх ногами, да? Получается вот эта голова. Здесь значит глаз, ухо, челюсть. И пошел хребет. Вот шея пошла. Позвоночник, поясница, вот тут крестец, копчик, он сюда вот загибается. По внутренней стороне, по внутреннему ободку, соответственно, внутренние органы. Здесь ближе сердце легкие, тут там почки, печень, половые органы, тут вот руки и ноги. Потом еще есть точки вот над козелком, да, вот повыше, где а, этот, скула. Вешан склад заканчивается, вот такая ямочка. Три точки рядом находится, прямо вот рядышком. Точки, убирающие головную боль на виске, вот есть обычно вот видите, бакенбарды, квадратик вот такой, и идет вот волосяной покров по лбу. Если провести, давай прямо на можно нарисовать? Если провести, вот так вот, идем дальше вот он, этот квадрат получается у нас, да, то в нем получается вот акупунктурные точки. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Там же идет э, вена, и поэтому очень чувствительно. Да. Она должна быть болезненно, значит попали. Да. И тут, да? Да. Вот видите, значит я попал точно. Вот, прожимаем, соответственно, прищепляем просто эти точки. Давай, пока не буду их, чтобы этот рисунок остался. Давай нарисуем все точки. Соответственно, вот тут под черепом получается. Раз, два, три, четыре. Если по оси разделить голову, да, то вот есть два ряда точек. От оси по два сантиметра отступаем, вот так вот, да, и по два сантиметра друг от друга отступаем. Получается, идут вот Ряд точек вот таких точки шаулинов в шаулине люди монахи брелись на лосы и на этих точках рисовали узоры ой в смысле героглифы что-то обозначающее я не знаю что там по китайской медицине это обозначает канал ну да там каналы до да, меридианы всякие печек видно да даже Вот, посередине вот же есть они ли, Линия Вот это, вот эти три точки еще говорили. Да, вот тут получается затылочный бугор. Он у кого-то прям явно виден. К нему крепится сухожилие, которое идет до нижних э, позвонков шейных. Вот в БЗО точка, да? Вот тут точка и вот тут точка. получается. Вот, посмотрите на скелет. Эти затылочные... Вот горло, прям остренький такой, видите? И вот БЗО. Вот получается раз, два, три точки прямо здесь находятся. И далее пойдут у нас еще акупунктурные точки. Акупунктурные я покажу синим цветом. Соответственно, в смысле, это были акупунктурные, красным, да? А вот триггерные теперь. Вот здесь по центру. Вот тут по центру шеи. В уголок лопатки. По центру вот здесь. Вот туда. Отступаем от ямочки. От, от этого сантиметра. Прям. И вот тут. Вот, вот тут чувствуется, да? Угу. Вот тут точка. А, так лопатки соответственно посередине лопатки а может так поднять руки как будто вы сдаешься не вот так садни чуть, чуть выше выше выше локти вот такого нет выпрями вот видно румбовидная мышца силу. Сила, да. ну ладно не держи не держи все отпускай в общем примерно это центр лопатки давай так положим руки да, да. ну вот идет мышца да? А пускай покажу, чтобы не свело. Чтобы не село. Вот, по центру лопатки, соответственно. Точка. Уголок лопатки нижний. Вот тут вот точка. Их можно продавливать. Да, это уже точки мы продавливаем по другой технологии. Вот где заканчиваются мышца заканчивается и круглая начинается. Вот между ними прям по угол полу ребру лопатки идем. И вот здесь вот, между малой и большой круглой мышцей точки, соответственно. Вот и одна точка прям такая волшебная. Она находится, как показать то получается вот под этой мышцы, под трапецией. И вот где они стыкуются, ну давай вот тогда где они стыкуются вот это мышцы и вот эта мышца, да, вот между ними, прям вот сюда, <связывающие> почувствовал, да, в первое ребро, вот тут прямо точка, которая отпускает вообще весь плечевой пояс, плечедопадочный пояс. Вот иногда я и сам себе, например, что-то там плечо болит, например, да, рука там затекла, вот получается вот эта мышца, и вот эта мышца, между ними надо попасть и прямо вот туда вот о, прожимаю прям тепло пошло по руке вот дрожь э, триггерные точки прожимаются по-другому чем акупунктурные минут секунд 40 надо примерно подержать и резко отпустить она на, на ощупь ощущается вот такое, как бы, на ощупь ну как будто знаешь вот, бугорчик, да, как будто бугорчик такой фактически это первое ребро что мы там прижали к первому ребру нерв и, соответственно, акупунктурные, это меридианы, на них мы жмем уши отцу, это вот быстро так подражали, секунды 3 достаточно, две-три секунды. А на эти точки жмем от 10 секунд на задержке дыхания до трех минут можно жать. Вдох, выдаем вертикально вниз, выдыхай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И отпустили. Отпускаем резко. Вот, то есть это, по сути, пир. Мы создаем напряжение избыточное, да? Можно сделать с наговором. У меня есть еще техника наговора, но это в отдельном видео расскажу. И после этого мы их отпускаем. Должна чувствоваться болезненность. Если не больно, значит не попал. Или слишком просто ловлено. Вот эти точки тоже. Там такая жилка плавающая мы ее должен как бы поймать, чтобы она, вот, поймал, вот прям в Там же гортанный нерв блуждающий нерв идет. В общем, какую-то нервный узелок мы вот так вот прожимаем. Часто триггерные точки совпадают с биологически активными точками. Это, соответственно, э там, где идут нервы, то есть триггеры – это что? Это, как правило, мышца, либо ее, где она крепится к костям, да, либо середина мышцы. А биологические точки не совпадают с нервными точками. Вот тут вот нерв идет, вот мы по сути его прожимаем вот тут. Не больно? Вольно. Вот, значит, попал, да? да? Вот. Это выход под основного нерва. Так. А, а вот эта точка соответствует, соответственно, над основному нерву. Вот это вот. И она идет спереди, получается. Руки вот уже вот тут. Вот тут идет нерв, соответственно, вот точка. Все, попал, попал. Ладно, мочить не буду. Так. Вот. То есть берем. Ну, я даже это уже не глядя делал. Просто уже пальцы сами встают. Продавили вот эти точки на висках. Кстати, все эти точки, они убирают головные боли. Да, и почему нет? Тут вот помимо биоактивных точек, есть же тоже и триггерные точки. Тоже они вот сюда подходят. Эти точки убирают затылочную головную боль. Эти точки убирают височную головную боль. Лобную головную боль убирают точки над бровями. Ну, сейчас не буду показывать, это отдельная тема. Вот, давайте как бы это все сфотографируем. А можешь так как-то поднять голову вот эту лопатку, наверное? Вот так, что ли? Сфотографируй, чтобы было все видно. Ну, подойди, подойди отсюда. отсюда, отсюда. Или я на другой фотоаппарат. Сфотографировал? Не, не, ну так, чтобы все было видно. Это чей телефон? Это мой. Так вот, сейчас. Ну, ложись ровненько. И вот так. Все, потом пришли в мою группу. Так, значит продолжаем массировать вот выводя лимфу туда точки душами прожали по внешнему ободку по прищепляли тогда по 2 секунды вот, чуть подольше покажу просто чтобы видео не удлинять я быстрее показываю вот растерли и опять уводим лимфу вот туда туда туда теперь работаем с черепом у черепа соответственно вот так идет шов и вот так идет шов берем кости черепа за сосцевидный примерно отросток и сдавливаем вот так спереди то есть в сторону родничка тянем, тянем, тянем также примерно секунд 10 может быть 20 теперь сам родничок вот с этой стороны вот так вот кожу все собираем и стягиваем вот тоже примерно секунд 20 Та же постзиометрическая релаксация и резко отпускаем и даем расслабиться. Человек может почувствовать, что у него пошел такой ток такой, пошел до уж уш, уш, по ушам, до плечей. Вот. То есть это что мы сделали? Все мышцы заканчиваются сухожилиями. Дальше идет сухожильный шлем у нас. Да? От него, от того, что он сжат, вменяется да, черепное давление. Может там метеозависимость возникнуть, хроническая усталость или наоборот лично гипертонус теперь берем эти кости и по спирали получается это вот сюда двигаю а это вот сюда в разную сторону вот в эту сторону прям не кожу а кости и в обратную сторону вот эти точки я нарисовал да их прожимаем а тут целимся в состовидный отросток и получается мы вот так как бы раскрываем череп тоже убираю внутричерепное давление достаточно жестко продавливаем их вот и переходим теперь к возвратной части все начинаем возвращать обратно